Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с каталогом обоев бельгийского бренда Грандека. коллекция виниловых обоев на флезелиновой основе New Aurora. Компания Grandecco является признанным европейским мастером по изготовлению высококачественных виниловых настенных покрытий. Фабрика Грандека это производственный дуэт двух прославленных компаний-изготовителей обоев «Грантиль» и «Идеко». За более чем полувековую историю компания «Грандека» прошла тернистый путь от небольшого семейного производства до промышленного гиганта, лидера на рынке первоклассных обоев и настенных покрытий. Объединив в себе французское великолепие и бельгийское качество, компания осуществила бесценный вклад в развитие международного рынка строительных материалов, сделав упор на производство высококлассных обоев для отделки помещений различного типа при изготовлении своей продукции бренд Грандека на первое место всегда ставит высокое качество и утонченный дизайн производимых изделий New Aurora свежая коллекция из серии каталогов флизелиновых обоев отличающаяся мягкостью цветовых тонов и изысканностью стилистических решений в разнообразии цветовой палитры New Aurora состоящей из нежных кремовых, лазурных, фисташковых и пурпурных тонов отчетливо прослеживаются характерные японские мотивы это, несомненно, придает коллекции New Aurora природную легкость, воздушность и мимолетное очарование. Богатая ассорти цветов, узоров и текстур обоев New Аврора предоставляет множество возможностей для их комбинирования. Попробуйте сочетать многообразие орнаментов и цветовых решений, и у вас получится уникальное и гармонично оформленное пространство. Сочетание традиционных однотонных обоев и растительных орнаментов создадут в комнате ощущение восточной мягкости и уюта. Наряду с превосходным графическим оформлением следует отметить более практичные качества и достоинства обоев Грандека и у Аврора. Экологичность, функциональность и долговечность данных обоев ничуть не уступают их эстетической привлекательности. Флизелиновая основа в сочетании с пористой структурой вспененного винила обеспечивает отличные показатели адгезии и циркуляции воздуха, тем самым препятствуя размножению различных грибковых микроорганизмов. Еще одной немаловажной особенностью продукции этого европейского бренда является то, что винил на обоих Грандека окрашиваются окрашивается в массе, а не по поверхности, что обеспечивает обоим не только хорошую износостойкость, но и более насыщенные оттенки цветов. Таким образом, этот сегмент настенных покрытий станет идеальным выбором даже для самой привередливой аудитории. Ширина рулона составляет 53 см, длина 10 метров. Совмещение рисунка обоев в этой коллекции не вызовет у вас затруднений, так как каждое платно имеет произвольную наклейку. Обои имеют хорошую светостойкость и допускают чистку щеткой. При демонтаже обои удаляются без остатка. В заключение хочется добавить, что обои Grand Deco это не только стильный, элегантный дизайн, но и отличный пример соотношения цены и качества. Мы всегда рады предоставить вам только лучшие и качественные обои по отличной цене. Заходите на наш сайт и выбирайте обои вашей мечты. С вами был интернет-магазин Керанис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.